Mm-hmm. <laughs> Дорогие друзья, на связи президент Академии Успех Вместе Андрей Шаура. Если связь отличная, то напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Вижу, что меня слышно и видно великолепно. В прямом эфире находятся множество прекрасных лидеров, людей с разных стран мира. Казахстан. Кыргызстан, Турция, Молдова, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, круто, Россия, Германия, Испания, Болгария, Греция, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Украина, Америка, Польша, Чехия, Греция, Израиль и другие регионы мира. Всех вас рад сегодня видеть. И давайте с вами перейдем к нашей встрече. Встреча наша будет длиться в течение 30-50 минут. Приготовьте ручку и ежедневник. Сегодня мы разберем много интересных моментов. Как зарабатывать, как путешествовать, как быть здоровым как изменить жизнь в лучшую сторону. Напомню, что я являюсь на данный момент долларовым миллионером, а также сертифицированным тренером от Брайна Тресси. Но так было не всегда. Давайте со мной познакомимся очень коротко и потом поговорим о нашей академии и о нашем проекте. Родился я в Советском Союзе. В бедной семье мы жили в четвером двухкомнатной хрущевке, бабушка работала в две смены, мама работала инженером на заводе, а отец работал водителем КРАЗа. Ни разу в детстве не был на море, потому что у нас не было денег, мы ни разу не купили гараж, машину, то есть обычная семья. Потом я стал заниматься разными видами спорта, достиг больших высот в шахматах, стал чемпионом зоны Дальнего Востока и Сибири. Играл на бильярде неплохо, занимался покером, побеждал в международных турнирах по интернету и также занимался классическим бизнесом. До сих пор еще у меня есть часть классического бизнеса более 22 года. В классическом бизнесе также достиг больших высот, множество недвижимости, большой опыт, выступление на международных выставках. Также был продюсером в 2004 году. Вот вы видите Андрей Шаура, 2004 год. Помогал своему другу, выпустили диск «Дебют». И в классическом бизнесе также компания достигла больших высот. Мы получили разные награды, стали лауреатами, премии. Но все, вы понимаете, происходило поэтапно. Потому что изначально я был мальчишкой, который родился в СССР в бедной семье. Что помогло мне изменить мою жизнь? Это трудолюбие. И это мои наставники. Наставники в бизнесе, в спорте. Люди, которые разбираются. И мой наставник мне сказал, Андрей, богатыми становятся неумные люди. Богатыми становятся мудрые люди. Он сказал, найди проект, тему, идею, идею. Где ты будешь первым, где продукты будут не похожи и услуги на продукты других бизнесменов, и ты станешь богатым. И если вы хотите, друзья, я сейчас вам расскажу о двух крутых идеях, которые мы объединили и они работают в связке. Хотите узнать? Мне помогло, вот эти две идеи помогли в том проекте, где мы сейчас находимся. Академия «Успех вместе» — это благотворительная академия, которая работает более чем в 100 странах мира в одном телефоне. И это интернет-магазин Best Бэпик», который также работает более чем в 180 странах мира. И вот эти две идеи, вот эти технологии помогли сделать бизнес глобальным более чем в 108 странах мира. И бизнес на одной ладони. То есть бизнес на одной ладони это ваш телефон. И мы используем самые последние методы продвижения на рынке. И вот давайте я сейчас вам расскажу про Академию Успех вместе. И про проект BSB Epic, И в этом проекте за последнее время мой доход составил более 4 миллиона долларов. Это более 250 миллионов рублей. Это одна четвертая часть миллиарда. И сегодня наша команда, наша академия предлагает вам Стать первыми в разных странах мира, в своих городах и разделить две замечательных идеи. Стать первым и продвигать на рынок то, что нет сегодня. Ни на рынке, ни в магазине, ни в интернете. И вы станете долларовым миллионером, потому что вы станете первыми своих странах об этом никто не знает напомню мой наставник сказал андрей найди идею тему будь в ней первым и пусть это отличается от других предпринимателей то есть занимайся тем а чем еще не занимаются люди и тогда ты будешь богатым поэтому друзья то что сейчас я расскажу автоматически вас делает богатым, потому что две идеи в одном, мы их соединили, и вы будете первыми, только вопрос времени, готовы ли вы действовать, потому что вопрос в деньгах уже не стоит, идеи есть, команда есть, тема есть, наставник, лидер, и нужно просто брать и делать. И вот давайте с вами поэтапно разбираться. Первое, что мною было создано, это Академия Успех Вместе. И Академия является благотворительной. Мы обучаем людей круглогодично успешному стилю жизни. То есть мы учим людей быть здоровыми, красивыми, молодыми, путешествовать по миру. Мы учим правильно людей распоряжаться финансами, временем. Мы учим людей делать зарядку. Мы учим людей кушать правильные продукты. Мы учим людей зарабатывать там, где есть деньги и где нет вложений и рисков. То есть Академия Успех Вместе это инструмент обучения, где вам дают успешные люди знания безвозмездно. Для вас выступают миллиардеры, миллионеры, бизнес-тренера, профессора, академики. И они делятся своим опытом безвозмездно. Попробуйте подойти на улице к миллионеру, либо к профессору и сказать, расскажите, как вы стали богатым, расскажите, как вы стали профессором. Никто не будет в вашем городе делиться с вами, как они стали богатыми, потому что вы будете конкурентами. Мы делимся с вами информацией, потому что если вы будете зарабатывать, то мы за обучение будем получать проценты. Поэтому мы заинтересованы вас сделать богатыми. Мы заинтересованы вас научить самому актуальному передовому виду заработка, самой актуальной профессии. То есть мы не учим вас сажать картошку, мы не учим вас идти на завод, мы не учим вас работать в охране. Потому что работа ни одного вашего знакомого не сделала богатым. Если согласны, поставьте любую цифру в чате. То есть если работа не сделала ни одного вашего друга богатым, успешным, здоровым, кто купил дома, квартиру и путешествует, любую цифру в чате поставьте. И поэтому мы учим вас тому, где есть деньги, где есть здоровье, где есть технологии. И вот мною была создана вот такая академия. Много-много лет назад. И она работает в мире уже примерно в интернете. 9 лет. И на земле 14 лет. И мы применяем самые последние технологии в области достижений человека, и вы будете зарабатывать через планшет, ноутбук, телефон, в любой точке мира, вам не надо будет снимать офис, вам не надо будет вкладывать деньги, вам не надо будет платить за маршрутку, за метро, вам не надо будет платить на бензин, вам не надо будет стоять в пробках, вы будете копировать мои действия. Какие мои действия? Вы будете находиться на Мальдивах, на Бали. Это Бали. Вы будете находиться в Алматы. У вас всегда будет с собой ноутбук-телефон. Вы будете находиться на Байкале. Вы будете копировать действия именно наши. Вы будете в Дубай. И это будет легко повторимо. Оман, а Потому что... В данном случае наш бизнес и наши технологии на одной ладони. Мы даем вам готовый бизнес, готовую франшизу. И вы выбираете планшет, ноутбук, телефон. Понимаете, как это круто? И вот что мы дали людям. Мы дали систему. Эта система только есть в нашем проекте, в нашей команде. Обычные люди в классическом бизнесе, в сетевом бизнесе, на работе, они работают вот таким методом. Они продают свое время дешево. Они приезжают на завод, в охрану, инженером, бухгалтером, они приходят в магазин, они занимаются классическим бизнесом, сетевым бизнесом, они снимают, арендуют какое-то помещение, каждый день они туда едут и контролируют процесс своего бизнеса. Все согласны? И, конечно, человек ограничен во времени. И он не может зарабатывать много денег. Coca-Cola пошла дальше. Она создала мини-роботов. Мини-роботы, которые ставятся в любом большом скоплении людей. И эти мини-роботы продают Кока-колу без людей. Мы пошли еще дальше. Мы создали робота в интернете. Робот Который будет кормить ваши семьи десятилетиями. И если мы посмотрим сегодня на мир. То в Японии уже есть города. Где нет э, людей, кто работает. В данном случае автобусы. Они пилотируются роботами. Дома убираются роботы. Дома готовят роботы. То есть будущее наступило. И сегодня есть несколько типов роботов. Промышленные, бытовые, роботы, которые обеспечивают безопасность, медицинские, боевые, роботы-исследователи, роботы, которые собирают машины, красят машины, роботы, которые готовят, убирают. То есть, что вы видите? Роботы делают операции. Вы видите, что роботы будут до 2025 года сокращать 50% людей в мире с их обычной работы. То есть 50% людей будет уволено с работы, либо предложена другая должность. И мы создали робота, который в интернете рассказывает за вас от лица профессора, от лица академика, от лица миллиардера, от лица бизнес-тренера, согласно... Расписание ежедневно рассказывает о возможностях здорового образа жизни, богатого образа жизни. То есть мы создали робота, который работает 24 часа в сутки, он не устает и он пашет на вас 365 дней. Как вам, друзья, такой робот? Этот робот работает в интернете, работает в более чем в 180 странах мира. Этот робот позволяет вам зарабатывать в месяц для начала 5000 долларов и более. И робот позволяет вам делать минимум 3 поездки в год за границу и более. Потому что у вас есть деньги, робот обрабатывает заявки, робот за вас презентует бизнес-план, продукты. И если вы это поймете, вы будете богатыми. И поэтому сегодня я являюсь долларовым миллионером. И мне это легко, и вам это легко, потому что не надо вот так работать. Мы создали робота, который работает круглосуточно, круглогодично. Он не болеет, он не спит, он не ест, и он в одном телефоне. Он управляется вами. Как вам, друзья, такая идея? И значит, первая идея, а мы создали робота Итак, мой наставник сказал если ты хочешь быть богатым то богатыми становятся не умные люди богатыми становятся мудрыми мудрые люди далее он сказал найди идею и начни заниматься первым в мире продвигай то что нет на рынке и вот такого робота сегодня нет в других компаниях такого робота сегодня нет в других командах. У нас это есть. Мы этим гордимся. Сейчас в эфире более тысячи участников. С разных стран мира. И робот обрабатывает за одну секунду каждого из вас. И вы здесь находитесь с Монголией, с Грецией, с Италией. То есть представляете сила и возможность этого робота. Он уникальный. Это гений. Это гений 21 века. Это вообще просто, ну, Нобелевская премия. Робот, который работает за вас и помогает вам зарабатывать. Робот, который дает вам знания от академиков и профессоров. Робот, который вам дает знания от миллиардеров и успешных людей. Это феноменально. Это грандиозно. И это, понимаете, повторимо. Это может любой, любой человек повторить. Дальше... Это первая идея. Мы объединили возможность заработка в одном планшете, ноутбуке из любой точки мира. Потом я посмотрел на рынок вот так. И что я увидел? Я увидел, что люди, большинство людей в мире, тратят деньги на еду. И я подумал, как можно сделать людям предложение, что-то такое в виде натурального, полезного, что заменит им еду. Завтрак или обед сэкономит им деньги и сделает их моложе. Я посмотрел, люди тратят много денег на лекарства, на БАДы, на витамины. И я подумал, как бы сделать какую-то чудесную капсулу, которая заменит и еду, и лекарства, и БАДы. Я посмотрел, много людей в мире болеет, коронавирус, другие вирусы. И сегодня вы видите, как страшная эпидемия набирает обороты по всему миру. И я вижу, что график заражения говорит о том, что сейчас 150 тысяч человек заболело коронавирусом. По моим самым худшим прогнозам, если сейчас Европу не изолируют, плюс в Америке, плюс тысяча больных за сутки, то будет более миллиона больных по всему, миру, по всему миру. Более миллиона, это в самом лучшем случае. Более миллиона человек. В самом лучшем случае, кто будет болеть коронавирусом. Это очень серьезно. И я прекрасно понимаю, что если сегодня не будет изоляции Европы, Америки, как это сделал Китай. Китай, вы видите, 80 тысяч заболело и они изолировали Китай. Но Европа, Америка сегодня, Иран, другие страны мира не изолированы. Южная Корея, Европа. И вот более миллиона людей, минимум, это самый лучший прогноз заболеет коронавирусом и я думал какую идею людям дать где найти такую тему и в 2006 году я нашел эту тему я нашел производство в штате юта в америке где опыт ученых более 100 лет им была поставлена задача сделать продукт который нужен нам Тогда был старый президент, и задача была выполнена. Президент связался с владельцем, и для нас разработали первый продукт. Так э, начиналась история. И нам создали продукт, который просто феноменальный. Производство в штате Юта, опыт ученых более 100 лет, сертификаты, самые крутые Америки. Германии, Швейцарии. Представляете, да, друзья? Наивысшие сертификаты. И тогда создали первый наш продукт. Это клеточное питание. Это завтрак или обед. Это поднятие иммунитета и защиты от вируса. Заменяет более 30 баночек БАДов. Заменяет в будущем лекарства. И заменяет множество продуктов питания. И этот продукт мы стали в конце ноября потреблять. Это Elevate, это натуральный завтрак, обед. Это салат натуральных овощей, фруктов, грибов, трав. Цельные продукты, цельные. Выжимка. И, конечно, с мировой. И это недорого. Получается, за 1-1,5 доллара мы заменяем завтрак или обед, заменяем всю вот эту еду, заменяем в будущем лекарства, бады, витамины и не болеем коронавирусом. Скажите, как вам такая идея? И мы первыми в мире предложили то, что другие не предлагали. Вспомните, детское питание в банках было предложено для детей маленьких. Но никто не предложил взрослое, полноценное, сбалансированное питание. И вот это была вторая идея. То есть эта идея была создана мною. То есть я предложил тогда старому президенту, он связался, и они стали разрабатывать. И что пошло дальше? Мы стали потреблять этот продукт. Потом появилась вторая идея. Завтрак есть. Нужен ужин. И мы создали вторую капсулу. Полноценный ужин на ночь, который сбалансированный, который дает сон, нормализует вес, питает клетки кислородом, делает детокс. И у нас появилась синергия. завтрак с утра и ужин на ночь. 12 плюс 12. Круглогодичная, круглосуточная защита. И вот так постепенно рождалась идея. И сегодня я заработал в этом проекте более 4 миллиона долларов. Более 250 миллионов рублей. И я вам предлагаю разделить с нами эту идею. И стать долларыми миллионерами в ваших странах и городах. Потому что еще никто не знает об этом. Еще никто не пользуется взрослым питанием. Как детское питание, которое заменяет БАДы, лекарства, продукты, витамины. Согласны? Никто не знает, ваши родственники не знают. И теперь смотрите, это легко повторить. Я беру капсулу клеточного питания и начинаю кушать. Беру капсулу и ем. И сейчас я получаю то, что необходимо моим клеткам. В 25 лет у меня была аллергия с астмой. Я стоял на учете пожизненной инвалидность. Вот это вот моя маленькая мама беленькая. Это я, 25 лет. Далее. Вот здесь мне 30 лет. Я не дышу носом, я опухший. Вот здесь мне 34 года. Уставший, нет сил, приходит старость. Вот здесь мне 35 лет. И на данный момент мне скоро будет 39 лет. И через 2 года пятый десяток. Скажите, пожалуйста, работает ли эта еда? Работает ли клеточное питание? В основе несколько Нобелевских премий. В 2016 году японец получил премию Нобелевскую за открытие питания клетки. И вот вы теперь знаете, что у нас есть несколько идей. Это питание с утра, завтрак или обед, elevate, и это от легкий ужин. Потом я знал, что вода это главное, что есть в жизни. В 1931 году э, немецкий нобельский лауреат доказал, что при PH 7,5 не размножаются разные раковые клетки. И таким образом лекарство от рака для тех людей, кто еще не болен раком, было открыто еще в прошлом столетии. То есть при PH 7,5 ни одно заболевание не живет. Я связался потом с владельцам компании дал им задание а, внедрить воду то есть это была следующая идея то есть завтрак есть ужин есть это недорого доллар полтора заменяет и а, мы связались с японцами выкупили производство в японии почему в японии потому что в японии живут в среднем но продолжительность жизни на первом месте в мире. А на острове Кинава в среднем живут 100 лет. Ученые в течение 30 лет делали исследования. Оказалось, что жители острова Кинава кушают в 5-8 раз меньше еды в сутки, и они пьют воду. И они день рождения справляют 116 лет с правнуками. И в 90 лет они ходят на дзидо, на карате и делают обжимания, поют песни и парами живут 30, 50, 80 лет вместе. И оказалось причиной тому вода. И мы взяли воду с Японии, с острова Окинава, коралл премиум класса, который стоит меньше одного доллара в сутки. То есть, меньше, чем Кока-Кола, меньше, чем Фанта. И стоит это 50 рублей в день. И этот коралл мы добавляем в воду. И у вас становится целебная вода, которая профилактирует более 700 заболеваний и активирует 170 функций организма. Мы берем коралл, кладем. И так мы добавили воду. И теперь, что мы делаем? Пьем. То есть, запиваем наш завтрак или обед. Или ужин. Водой. Натуральной, целебной. И происходит процесс омоложения. Потом я подумал. И мы предложили создать для спортсменов питание. Для пожилых людей питание. И для детей. И назвали мы Grid Китс. Грит Китс это значит... Питание натуральное для людей, э, которые занимаются спортом, для людей, кто в возрасте и для детей. Одно саше для ребенка, два саше для взрослых. Потом мы подумали, что у нас есть завтрак, обед, ужин, у нас есть вода. И также мы создали Regivenate. Regivenate это швейцарская технология. Швейцария занимает второе место по продолжительности жизни. И мы ввели продукт, ввели технологию, которая создает новые клетки на любом участке, куда вы наносите. Доказано клинически учеными. Плюс 93%, плюс 10%, плюс 49 и 61%. Эластичность, толщина, увлажнение и гладкость кожи. И по всему телу, куда вы наносите, создаются... Новые клетки. Выглядит это вот так. То есть проходит эпидермис, дермо, работает на уровне фибропластов и создается новая жизнь внутри вас. Старые мертвые клетки выводятся. И под микроскопом это вот так выглядит. То есть появляется жизнь. Это самый крутой продукт. Это любимый продукт сегодня. Потому что он заменяет более 30 баночек. Косметических средств, БАДов, витаминов, лекарств, мази. И вы видели мой результат. А теперь посмотрите результат людей. Вот пришел Николай, ему здесь 32 года. Вот Николай, да? И вот Николай. То есть Николай минус 35 килограмм. Бросил пить, бросил курить. Друзья, кто пользуется продуктом, напишите в чате результаты по продукту. И люди стали потреблять продукты в разных странах мира. И продукт, оказывается, работает у всех. Стопроцентный результат. Потому что это еда. То есть продукт работает у любого человека в любом возрасте. Вот Айгуль. В синем ей 43-й год. Здесь ей меньше 40. И что мы видим? Что человек в пятом десятке выглядит моложе. То есть мы видим, как люди меняются. Мы видим, что эти продукты помогают людям бросить пить, курить, нормализовать вес, экономить деньги на лекарствах, на БАДах, на еде, на косметологических центрах. Надежда Ивановна, ей 63 года здесь. Вот так она выглядела ближе. Здесь 66 год, минус 25 килограмм, давление в норму, сахар в норму. Вытянулась. Это Надежда, мама двоих детей. Парень молодой, минус 30 килограмм. Женщина пользуется нашей швейцарской технологией. Реджевенейт. И что происходит? Кожа омолаживается. Кожа вспоминает молодость. Эта женщина умирала. Я ее лично знаю. Вот я с ней сделал фотографию. И вы видите, что она изменилась. Вы видите, что это не фотошоп. Это, конечно, нонсенс. 43-й год этой девчонки. Этой девчонке 53 года. Этой 43 третий год. А у молодых людей проходят проблемы с кожей. Женщины, природная пластика, подтяжка. Мужчины омолаживаются. Все функционирует, все стоит. Сосуды омолаживаются. Экзема, витилиго, псориаз, все начинает убегать. То есть пользуемся продуктами в комплексе это комплексное решение понимаете комплексное решение дает омоложение всех органов и вы видите как изменились люди вы видите как они помолодели вы видите сколько денег они экономят на еде на лекарствах на бадах на витаминах этим продуктом пользуются знаменитые певицы певцы спортсмены hey guys, этот продукт обожает моя дочь. Она вместе со мной кушает. Это как десерт. Эти продукты потребляют профессора, академики. Дети просто в восторге. Вы посмотрите, как эти люди изменились. Здесь, на этой фотографии, людям э, достаточно, скажем так, немало лет. Здесь седьмой десяток, здесь э, пятый десяток и несколько человек по 36 лет. То есть вы видите, как выглядят люди. То есть наши продукты, они омолаживают. Этими продуктами пользуются чемпионы мира. Известные люди, министры, президенты. Потому что 100% эти продукты работают. Я вам рассказал про эти продукты. Если вас заинтересовал только продукт, я с вами прощаюсь. Вам необходимо будет изучить, как заказать продукт, изучить лекцию, как это сделать. Я вам скину сюда информацию. Простыми словами, все люди, кто заинтересован только продуктом, мы с вами прощаемся, потому что вам не нужен бизнес, вам не нужны деньги. Вы сейчас нажимаете кнопку менеджер вот здесь, нажимаете менеджер, у вас открывается вот такая страничка. И здесь имя и фамилия человека, кто вас пригласил. Вы жмете забрать подарок и у вас появляется бесплатная регистрация в магазин, в котором вы сделаете заказ. Заполнять строго по латыни, по русски нельзя. Я вам скинул информацию, делайте. Я желаю вам быть здоровыми, красивыми. А сейчас остаются те люди, кто заинтересовался бизнесом. Кто хочет вылезти из бедности. Кто хочет воспользоваться шансом и быть первым. Итак, я теперь продолжаю для людей, кому нужны деньги. Люди, кто по продукту хотел узнать, все узнали. Они поняли, что у нас 5 Продуктов, которые заменяют еду, завтрак, обед, ужин. Заменяют в будущем БАДы, витамины, лекарства. И эти продукты защищают вас, так как иммунитет в гармонии от коронавируса. И стоят они недорого. Теперь давайте поговорим про бизнес. Смотрите, деньги здесь зарабатывать очень просто. Как мы это делаем? У нас есть система, есть расписание. Согласно расписанию вы посещаете презентации и тренинги. У вас уйдет на этот бизнес всего 90 минут. Презентация длится 60 минут. И настройка системы 30 минут. То есть за 90 минут вы освоите новую профессию заработка. То есть вам понадобится 60 минут презентации, 30 минут настройка. Я дам вам сегодня ссылки, как настроить. Вы э, будете приглашать людей на презентации. WhatsApp, Telegram, Skype по специальной ссылке. Им будут рассказывать профессионалы. Вы ничего рассказывать не будете. И каким образом вы будете зарабатывать деньги? Рассказываю. У нас есть 5 продуктов клеточного питания. И первый ваш заработок, это если вы закажете продукт сегодня. Следовательно, вы уже будете зарабатывать, потому что вы будете экономить на еде, на лекарствах, на БАДах, на витаминах. Логично же? Ну конечно логично. То есть вы уже зарабатываете. Итак, первый вид заработка – это ежедневное потребление продукта для своей семьи. Теперь я показываю вам, друзья, как вам сделать заказ. Так же, как и тем людям, кто заинтересовался продуктом. Смотрите, в бизнесе идут соревнования. Вот я захожу в магазин. Вот так он выглядит изнутри. Я являюсь бриллиантом. Видите? Вот здесь написано справа бриллиант. И бриллиант получает дополнительные деньги. То есть смотрите, первый вид заработка это потребление, а второй вид заработка это рекомендация. Вам не надо ничего продавать, вам не надо вкладывать деньги, у вас нет риска. Первое, потребляешь и зарабатываешь. Второе, рекомендуешь и зарабатываешь. Рекомендуешь нашу систему, а мы за вас уже все расскажем. И вот сейчас будут соревнования. Смотрите, кто первый сейчас из вас зарегистрируется, у того позиция будет лучше. Видите, сейчас вот эту позицию, согласно того человека, кто вас пригласил, займет шустрый человек. Простыми словами, очень важно быстро принимать решения. Деньги зарабатывают быстрые, шустрые, мудрые. Потому что следующие люди, которые будут регистрироваться, они будут после вас. И важно, когда ты хочешь зарабатывать деньги, включать скорость. Поэтому никогда не откладывайте на завтра, что можно сделать сегодня. И прямо сейчас и сегодня делайте регистрацию в магазин. Итак, нажимаем кнопку менеджер. Связываемся с человеком, кто вас пригласил по WhatsApp, по Telegram, задаем вопросы. Нажимаем забрать подарок. Делаем бесплатную регистрацию в собственный бизнес. Заполняем по латыни, по русски нельзя. Видео как правильно заполнить. Идем дальше. Сколько денег можно здесь заработать? Первый вид дохода это экономия. Вы покупаете продукт ежемесячно на семью на 100 долларов. То есть вы покупаете ежемесячно на семью, на соседа на 100 долларов продукт. И вы экономите 200-500 долларов на продуктах питания, БАДах, лекарствах, витаминах, косметике. То есть вы экономите, потому что заменяете завтрак или обед. Вы улучшаете стиль жизни. Вы не болеете. И это ваш первый заработок. Покупая любого продукта в среднем на 100 долларов каждый месяц, например три продукта можно купить за 100 долларов это например вода завтрак и ужин и теперь смотрите вы зарегистрировались купили продукт. чем быстрее вы покупаете продукт тем быстрее вам идут начисления. вот этот красенький он простыми словами профан потому что зелененький купил продукт а красенький не купил. Хотя красный зарегистрировался раньше, но красный вот эти баллы, вот эти начисления не получит, потому что он до сих пор не сделал активность. То есть, как только вы сделаете заказ, вы станете зеленым, и у вас целый месяц будут накопления. То есть, сделая каждый месяц заказ, вы зеленый. Так вот, будьте всегда зеленым. Красным быть невыгодно, потому что у красного нет накоплений. Запомнили? И когда вы это поймете, вот этот купил зеленый, вот этот не получил баллы, этот не получил баллы. Почему? Потому что в данном случае э, вы видите, да, что они не купили продукт. И вот важно купить сегодня-завтра продукт, чтобы не терять баллы, чтобы накопления шли. В будущем вы в этом разберетесь. То есть покупайте продукт сегодня. Бизнес ⁇ это скорость, деньги ⁇ это скорость. Идем дальше. И что мы видим? Мы видим, что в данном случае я даю вам четкие рекомендации. Потребляй, экономь, накапливай баллы, баллы конвертируются в деньги. Теперь сколько денег можно зарабатывать путем рекомендации? То есть первый вид заработка ⁇ это потребление. Второй вид заработка. До 80% денег вы получаете командой в сеть. И вы можете зарабатывать много денег. Напомню, что ко мне пришел ученик. Парень завода. Иван Вовк. У него было два красных диплома. Он за три года в нашем проекте, он уволился с завода, помолодел, купил две машины, квартиру, побывал в 11 странах мира. Вот Иван Вовк заработал за последнее время более 75 миллионов рублей. Более 1 миллиона долларов. Он погасил кредиты. То есть, зарабатывают у нас самые большие деньги в истории. Это интернет-бизнес. Мой доход составил более 250 миллионов. И вы с нами будете зарабатывать в миллионы долларов в течение трех-десяти лет. Дальше, к примеру, пришел к нам э, военный бывший Николай Турышев. Он здесь погасил 3 миллиона долгов, уволился с работы, купил БМВ, побывал в семи странах мира. Это бывший военный торговый представитель. Заработал он несколько, вдумайтесь, несколько десятков миллионов рублей. Надежда Ивановна, 1966 год, пришла к нам было 63 года. Помолодела, похорошела, побывала в более чем 10 странах мира. Она заработала неприличную сумму. По моим расчетам, она заработала более 50 миллионов рублей рублей. За три года она купила две квартиры стоимостью 20 миллионов рублей, сделала евроремонт, побывала в разных странах мира, погасила кредит за дом. Вдумайтесь. Ну, в, шуточ, в шутку так, бабуля, хотя для меня она девочка, посмотрите, как выглядит, 66 год, более 50 миллионов рублей заработала по моим подсчетам примерно. Круто. А элита а, три красных диплома, магистр медицины, доцент пятого курса. По моим подсчетам, она заработала несколько десятков миллионов рублей, купила два автомобиля за наличку БМВ. побывала более 10 стран мира. Ей, ну просто дочь устроила учиться в Чехию. Папа помолодел, она помолодела. Где такие деньги еще можно зарабатывать? Вот она купила две машины. Несколько десятков миллионов заработала. Я знаю, что она только за один год заработала более 300 тысяч долларов. А это более 20 миллионов рублей только за один год. Или посмотрите Маргарита Вельс. У Маргарита Вельс, она на пенсии. И она купила сыну в Питере квартиру, за 10 миллионов. Заработала несколько десятков миллионов рублей. Помолодела. Побывала во многих странах мира. Круто? Круто. Это раз пенсионер? Это наши продукты делают наших девочек молодыми. Или давайте посмотрим Айгуль Газезова. Айгуль бухгалтер. Пришла к нам. Она здесь купила... Три квартиры у нее сейчас собственности. Она побывала в более 10 стран мира, живет на виллах, летает бизнес-классом часто. И похорошела, помолодела и купила джип. Сколько денег можно заработать? Много, много, друзья. Хоть сколько. И также у нас другие люди, вы можете у меня потом в инстаграме почитать, у ваших лидеров, видите, вот они все зарабатывают. С детьми, в возрасте, семейные пары, бухгалтера. То есть у нас зарабатывают все. Потому что очень простой бизнес-план. Теперь идем дальше. Для того, чтобы вам зарабатывать, вам надо просто заказать продукт и начать потреблять. Второе, что вам нужно сделать, это добавиться в чат Telegram и следить за новостями. Третье, что вам нужно сделать, это связаться с людьми, кто вас пригласил, нажать менеджер и забрать подарок. И четвертое, что вам нужно сделать, это необходимо активировать Академию и начать приглашать людей. То есть вы заходите себе в академию, до этого вы зарегистрировались, жмете оплатить офис. На месяц академия стоит 400 рублей. Если покупать на год, будет 267 рублей в месяц. Это дешевле, чем салат, это дешевле, чем э, сок свежевыжатый. Вы купили академию, это робот. Вы заходите в профиль. И на главную страницу заходите в магазин Best B Epic, Спускаетесь вниз. Предпоследнюю ссылку вот эту копируете. Это ваша реферальная ссылка на интернет бизнес B Epic, И заходите вот сюда. И где ссылка на B Epic ставите свою ссылочку. Здесь название робота. Жмете сохранить. Заходите в раздел настройки. И у вас появляется личная ссылка для приглашения на конференцию. То есть вот эту ссылку вы копируете. И посылаете другу WhatsApp, Telegram, Skype. Если что непонятно, вот здесь есть на видео, все медленно рассказывается. Все это сохраните. И ваш друг нажимает на ссылочку и попадает в прямой эфир. И пишет здесь, например, например пишет Нестеров. Нестеров. Нестеров пишет. А ваш робот дает отчет. Он показывает, что у вас есть кнопка гости, кнопка приглашенный, кнопка рейтинг. И мне робот помог зарегистрировать 10 070 человек в первую линию потенциальных клиентов, либо партнеров. Круто? Круто. Теперь идем дальше. Смотрите, что получается. Мне робот показывает, что 14 числа, сегодня 14. С Бурятии Лилия зарегистрировалась, и она посетила конференцию. Видите? Вот ее телефон, Skype, Я могу связаться с ней, она может связаться со мной. Сангарска зарегистрировалась, и с других городов. Также по длинной ссылке мне показывается, что зашла Ольга. И вот сейчас, смотрите, вы даете ссылку своему другу. Рассказывать о бизнесе, о проекте нельзя. Вы должны полностью молчать, вы должны сказать, заходи в прямой эфир, Академия Успех вместе учит успешному стилю жизни. Там выступают миллиардеры, профессора. Заходи послушать, презентация идет 30-60 минут. Вот вы дали другу, ничего не рассказали, он вводит имя местеров и попадает в прямой эфир. И робот обрабатывает информацию и дает ему информацию. И здесь робот показывает, что у вас Нестеров, видите, появился. И если Нестеров слушает, нажимает, например, вот здесь, в данном случае, забрать подарок, менеджер, создать аккаунт, то вам вот здесь робот что делает? Показывает. Робот показывает вам, что в данном случае... С вами команда Ваш друг Нестеров был в прямом эфире и нажимал кнопки. И после встречи вы его ведете согласно алгоритму. И вот завтра будет презентация короткая в 17.10 Москвы и будет тренинг. На презентации буду презентовать, а на тренинге буду давать рекомендации. Тренинг завтра будет фееричный, пропустить нельзя. В понедельник две презентации, вторник две презентации. То есть ваша задача настроить академию, активировать ее и прямо приглашать людей. И ничего им не рассказывать, не о продуктах, не давать никаких лекций. И ваши люди будут попадать в прямой эфир, их будут обучать профессионалы. И потом они будут повторять ваши действия. И вот здесь срабатывает бизнес-план. Вы, если пригласите две семьи, всего две, Скажите, это сложно или легко? Легко. Которые купят? Я вот открываю чат, задаю вам вопрос. Две семьи легко пригласить среди 7-7 миллиардов людей? Если легко, поставьте любую цифру. И вот смотрите. Если вы пригласите всего две семьи, мы их научим, и они пригласят еще по две семьи, то через 7 Месяцев вы будете зарабатывать 100 тысяч рублей. А через 1-2 года вы будете зарабатывать со всеми видами дохода примерно 100 тысяч долларов. Примерно 5 миллионов рублей. И тут вы скажете, что ты брешешь. Друзья, я при вас нажимаю кошелек в прямом эфире. И вы видите, что в кошельке лежит 70 тысяч долларов. И это, друзья... Умножьте сейчас курс 75 рублей. И это 5 миллионов рублей. Вы уловили идею? То есть, вы можете зарабатывать очень большие деньги. Просто нужно вам сегодня, первое, заказать продукты, стать потребителем. И ваш первый доход это заработок на потребление еды. А второе, что вам нужно сделать, это зарегистрировать академию, активировать академию. И приглашать людей каждый день на презентацию. И никому ни в коем случае ничего не рассказывать. А просто говорить, что Академия Успех Вместе благотворительная. Учит успешному стилю жизни. Заходи, изучай. Презентация идет 30-60 минут. И теперь смотрите. Первое, что вы должны сделать. Пригласить за месяц за месяц 5 человек. За каждого приглашенного вам дадут, так как он купит продукт на 100 долларов. Смотрите, как мы делаем. Мы покупаем продукт на 100 долларов. Вот это мы. И мы уже зарабатываем. Наша задача пригласить 5 семей за месяц. Они все купят продукт на 100 долларов. И они уже зарабатывают, потому что кушают. И вам... Один раз магазин заплатит 35 долларов за рекламу, за приглашение. Один раз за первую покупку. Теперь смотрите дальше. Ваша задача, чтобы эти пятеро еще пригласили по пять. То есть первый бонус это 35 долларов начисляют за одного приглашенного. Один раз в жизни. Второй бонус это если вы пригласили двоих и они еще по двое. То вам 100 долларов. Если вы пригласили троих, и они по трое, вам 300 долларов. Если вы пригласили четверых, и они по четверо, вам 400 долларов. Если вы пригласили пятерых, и вам по пятеро, вам 700 долларов. Так вот, ваша задача за месяц сделать 5 на 5. То есть, что по эти пятеро каждый еще пригласил по 5. Каждый. И вы тогда заработаете 175 долларов за приглашение пятерых, потому что за каждого будет в данном случае по 35 долларов это будет 175 долларов потому что по 35 долларов за каждого и плюс вы получите 700 долларов бонус жизни ваш доход составит за первый месяц 875 долларов средняя заработная плата в снг 250 долларов средняя заработная плата в мире 500 долларов вы за первый месяц Можете заработать больше, чем средняя заработная плата в мире. А потом, согласно маркетинга, там есть другие виды дохода, которые вам пока не надо знать. Вам надо просто пригласить три человека лево, три человека право. И вот об этом мы поговорим на тренинге про карьеру. И карьера будет расти, ранги будут расти, товарооборот будет расти. И вы через 1-2 года будете получать 100 тысяч долларов в среднем. Я еще раз скидываю, что вам нужно сделать. Первое. Зарегистрироваться. Вот вам ссылочки. Купить продукт. Как это сделать? Что за продукт? Обязательно изучите вот в этом э, шагу. Потом вам нужно добавиться в чат Telegram. Связаться с людьми, кто вас пригласил. Э, чтобы они вас добавили в свои чаты. И обязательно нужно активировать Академию, Успех вместе, настроить ее. Вот видео, как сделать регистрацию, как настроить. И уже на завтра и на послезавтра приглашать людей согласно расписанию. У нас понедельник, вторник, четверг, пятница. Стандартное расписание это презентация в 14.00 и 19.30. А! Среда у нас обучение 19.00 Москвы, которое нельзя пропускать. И суббота презентация 17.00, и воскресенье мини-презентация 17.00 и тренинг. Посмотрите, как растет наша компания, она глобальна. Мы растем, мы процветаем. Вам нужно просто начать выполнять действия. С вами был ваш друг, и я желаю вам стать долларом-миллионером. Увидимся завтра на секретном тренинге в 17.00 Москвы. Приходи не один, приходи с друзьями. Всех обнял. С любовью.